Всем привет-привет и добро пожаловать на канал ЯОля! Сегодня у нас няшные покупочки! У меня уже огромная коллекция сквиши антистрессов. На эти товары все ссылки будут в описании. Обязательно потом загляните в данный интернет-магазин. Лично мне данные игрушки очень нравятся, потому что они всегда пахнут очень вкусно разными фруктами или ванилью. И также они очень яркие и украшают ваш рабочий стол или просто полочку, куда вы их поставите. В первую очередь, сегодня я хочу показать вам супер кекс панду. Он просто огромный, очень яркий. На нем мордочка панды. Пахнет данный кекс ванилью. На нем вот такая вот сверху клубничка, тоже очень яркая. Данная игрушка очень хорошо сделана, качественная. И все элементы яркие, красочные. И он похож прям на настоящий кекс-тортик. Очень мне понравилась данная игрушечка. Я с радостью ее заказала. Также мне захотелось заказать себе вот такую вот игрушечку-яйцо. По-моему, она так называется. И э, здесь вот такая вот есть штучка, за которую можно подвесить на рюкзачок и носить его с собой. Он также пахнет ванилью, очень яркий, красивый, хорошо сделан. И также при нажатии сжимается хорошо и обратно принимает свою форму. Необычная яркая игрушка. Еще в этот раз я решила заказать себе вот такую вот коробочку молока. Она тоже очень хорошо сделана, здесь кавайная мордочка, поставлю данную игрушку на рабочий стол, она будет меня радовать. И очень яркий рисунок, и при нажатии также хорошо сжимается и опять принимает свою форму обратно. Очень мне нравятся данные игрушечки. И еще в этот раз я решила заказать себе вот такую вот баночку попкорна. Очень мне понравилось то, что она двух цветов, желтая и белая, и у нее розовый попкорн. Также у нее есть специальная штучка, за которой вы можете подвесить и носить эту игрушку с собой, например, на рюкзаке или повесить в машину. Пахнет ванилью, также очень хорошо сжимается и возвращает обратно свою форму. Очень яркая игрушка и также очень хорошо сделана. Мне данные игрушечки очень понравились, поэтому рекомендую данный интернет-магазин. Обязательно поставьте лайк, также подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить